Если ты когда-нибудь слышал об акустических гитарах компании Sigma, то наверняка знаешь, что гитары, производимые ей, славятся не только высочайшим качеством сборки, но и своим узнаваемым звуком. Гитары Sigma заняли прочные позиции в среднем ценовом сегменте, успешно конкурируя с такими мастодонтами, как Fender, Yamaha или Epiphone. Однако бюджетный класс в линейке гитар Sigma представлен не был. И в целях выйти для себя на новые ответвления на рынке и завоевать сердца начинающих гитаристов, было запущено производство недорогих музыкальных инструментов, которые сочетают в себе стандарты качества производства гитар и узнаваемый звук Sigma, но по демократичной цене. Так, меняем этих малышек. Местами. Так что, привет музыканты, меня зовут Глеб, и в этом видео мы послушаем новинку 2022 года, гитару Ditsen, модель G10. Дицин G10 по внешнему виду полностью повторяет гитару Sigma OM -ST, только в скромнее в материалах производства. Кстати, подробный ролик о Sigma om -ST ты найдешь по ссылке в описании к этому видео или в закрепленном комментарии, или если нажмешь вот сюда по подсказке. Ну а сейчас будет любимый раздел для ценителей дерева: верхняя дека инструмента Ель, обечайки и задняя дека красное дерево. Гриф. Конечно же, красное дерево. Накладка на гриф и струнодержатель Лаурелия. Верхние и нижние порошки из кости буйвола. Мензура 24,9 дюйма, ширина верхнего порожка 45 мм. На гитару с завода установлены струны Deodario EXP-16, диаметр 12,53 Чем хорош корпус Grand Auditorium? Дело в том, что данный корпус гораздо удобнее при игре, чем гитары полноразмерного корпуса, а-ля или Jumbo. Но все еще остается достаточно громким и басистым в сравнении с корпусом 3.0 или Folk гитарами. Что как бы по умолчанию делает этот инструмент максимально универсальным. Ну, с точки зрения гитары. Кому подойдет гитара Decent G10? Если ты новичок и только собрался заниматься гитаризмом, то эта гитара подойдет тебе по всем параметрам. Приятная цена, хорошее качество исполнения, добротные струны с завода, отличнейший звук, узнаваемый дизайн. Все это для новичка будет идеальным. Также я считаю, что эта гитара подойдет и для более опытных музыкантов. ну Для тех, кому нужен второй инструмент, чтобы основной не доставать из кейса постоянно. А вот дома была такая тренировочная гитарка, на которой можно поиграть. Почему нет? Вполне подойдет она подойдет и тем кому гриф нужен чуть шире чем 43 миллиметра ведь здесь 45 миллиметров если у тебя большая рука уже проще играть гораздо ну и конечно же эта гитара идеально подойдет для исполнения цоя сплина ддт нирваны и прочего прочего прочего Какие отличия от Sigma OM-MST? Несмотря на то, что Ditson — это дочерняя компания Sigma, отличия заключаются в некоторых деталях производства. Во-первых, верхняя дека в Ditson выполнена из ламината. Ну или фанеры, если по-простому говорить. В то время как в гитарах Sigma используется только массив. Во-вторых, колочная механика в G10 гораздо проще, чем на гитарах Sigma. Безусловно, строй держит, справляется даже с пониженными строями. Но, однако, механика заметно проще, чем на Sigma. В-третьих, отличается материал накладки и струнодержателя. Если в Sigma это микарда, композитный материал, которому не страшны перепады климата, скажем так, то здесь, ну я имею в виду в Дитсон, накладка и струнодержатель из лаурелия. Ну, скажем так, более бюджетная древесина. Четвертым отличием является качество покраски инструмента. В Sigma не придраться. Все выполнено на высшем уровне. Да, ты действительно понимаешь, что это инструмент среднего ценового сегмента. То здесь немножечко с покраской промахнулись. На звук это, конечно, не влияет, но имеем, что имеем. Хотелось бы чуть-чуть повыше уровня внешнего вида. Но чуть-чуть. Что купить? Ditson или другой бренд? Ты знаешь, на мой скромный взгляд, все инструменты в категории до 20 тысяч примерно плюс-минус равны. Причем как по качеству исполнения, так и по звуку. Гитары будут очень похожими. Исключением может стать только гитара компании Kord модель r 70 Вот у нее уже верхняя дека из массива ели. Да она будет по звуку явно лучше, чем Дитсен. Это факт. Однако, если мы сравним ламинат, то Дицин не будет уступать той же Yamaha F310 по звучанию, которая на минуточку является самой популярной гитарой среди новичков. Давай я немного отойду от сценария и добавлю пару слов от себя. Как по мне, это замечательная гитара для новичка. И не только для новичка. На мой взгляд, корпус Grand Auditorium очень удобен. Тебе не нужно пячиться вот с этим дредноутом или, блин, джамбо-корпусом. Нет, гитара сидит отлично, у нее нет проблем с перевесом, с балансом. Она хорошо лежит в руке. Гриф широкий и на нем действительно удобно исполнять различные произведения. Лично я бы себе такой инструмент приобрел, ну, если бы нуждался бы в нем. Могу ли я его рекомендовать новичку вместо той же Имахи или Фендера или Эпифона? Да, почему нет. Это хорошая альтернатива, если тебе нужно что-то другое, скажем так. И по внешнему виду. И по звучанию но чтобы быть не голословным рекомендую прийти лично самому к нам в магазин попробовать эту гитару самостоятельно и уже для себя сделать вывод хочется вам на ней продолжать играть или же нет возможно захочется на другом инструменте благо у нас их огромное множество ой ну а с вами был магазин рок-н-ролл меня зовут глеб увидимся в следующих видео пока